Добрый день! Сегодня поговорим о новых правилах выхода участников из ООО, которые на текущий момент рассматриваются в недрах Государственной Думы. На мой взгляд, выход из ООО не менее важен, чем сам процесс создания ООО, потому что в наших российских реалиях выскочить из бизнеса также немаловажно в правильный момент, как и создать его. Так на текущий момент по действующим правилам. Для того, чтобы выйти участнику из ОО, Возможность выхода должна быть предусмотрена непосредственно в уставе. Депутаты хотят добавить возможность. И указать в уставе не только возможность выхода для всех участников. Но и, например, конкретно для поименованных участников. Либо тех участников, которые имеют долю определенного размера в уставном капитале. Выход также можно определить возможностью наступления определенных обстоятельств. Или либо их не Признаясь, Признаюсь, я до конца не понял суть этих дополнительных новшеств, которые связаны с поименованием участников, которые имеют право на выход с определением доли в уставном капитале, который тоже дает право на выход. Потому что в действующей редакции закона об обществах с ограниченной ответственностью четко определено, что участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли общества, независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено Уставом. Иными словами, то есть любой участник на сегодняшний момент, если в уставе прописана возможность его выхода, может написать заявление нотариально его удостоверить и таким образом выйти из общества. Вновь принимаемые поправки в этой части, мне не совсем понятно, они будут действовать наряду с ранее действующей возможностью для всех выходить, либо нужно будет конкретно прописывать, кто может выйти, при каком размере доли и при каких обстоятельствах. Если вновь в один мое правило будет исключать ранее действующее, то я вряд ли могу согласиться с специалистами «Консультант Плюс», что данная процедура направлена на упрощение правил выхода из ООО. И второе новшество, не менее важное, оно касается непосредственно самой процедуры выхода из общества. На текущий момент действует такая процедура, участник, который хочет выйти из ООО, пишет заявление, реально удостоверяет его и на основании данного заявления общество само подает в регистрирующий орган, в частности в налоговый орган заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице. Иными словами, по ныне действующим правилам для того, чтобы участник вышел из общества общество после нотариального регистрации заявления должно само обратиться в налоговый орган за проведением регистрационных действий по вновь установленным правилам данными вопросами будет заниматься непосредственно нотариус то есть обязанность удостоверять заявление о выходе из участника из общества также остается при этом сам нотариус должен будет подать заявление от своего имени в налоговый орган о том что произошел выход участника из ООО и после этого должен будет уведомить общество о том что такой-то участник под заявление и соответственно прошли регистрационные действия и он вышел из общества при этом данная процедура данные действия которые будет делать нотариус они охватываются единым нотариальным действием то есть не нужно отдельно обращаться к нотариусу чтобы он выполнял уведомление либо направление то есть это все должно быть единым нотариальным действием выполняться и в соответствии с этим будет меняться дата с которой доля выходящего участника переходит к самому обществу раньше такой датой определялась дата получения заявления от участника, которые планируют выйти из общества. На текущий момент будет несколько дат, либо дата извещения, если не ошибаюсь, или дата внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что участник вышел из общества. То есть с этой от, суда, из этих дат будет считаться, что доля перешла к обществу и соответственно участник утратил право принимать решение и участвовать в общих собраниях общества с ограниченной ответственностью. Как скоро данные новшества добегут до последнего чтения и будут приняты в качестве уже действующего нормативного акта, сказать сложно. Тем не менее, тем, кто активно занимается бизнесом, нужно понимать, что уходят такие изменения, и собственно говоря, нужно быть готовым к тому, что изменятся правила выхода участника из общества с ограниченной ответственностью. И в завершение хочу поделиться с вами одной информацией, которая меня с одной стороны немного позабавила, но с другой стороны я осознал всю глубину наших глубин, вернее всю степень немоверно зарегламентированности всей хозяйственной деятельности в нашей стране. В мониторе законодательства наткнулся на такую информацию использования хозяйствующими субъект навоза помета для собственных нужд может осуществляться без лицензии всякую информацию был готов встретить в качестве разъяснительных документов но такой информации честно говоря опишу по закону лицензирования у нас достаточно много видов деятельности подлежат обязательному лицензированию но чтобы стоял вопрос о том что использование навоза который производится самими исходя субъектами для собственных нужд может потребоваться лицензия мне честно говоря в голову такое не приходило но поскольку минприроды выпустил такое разъяснение то я я полагаю, что в недрах министерств Министерстве ведомств бытовала такая позиция, что извините за выражение навоз должен, как и другие виды опасных веществ, должен подвергаться лицензированию. А хозяйствующие субъекты, соответственно, должны проходить все эти препоны лицензионной деятельности, которые выставлены в ведомстве при, при выдаче ли соответствующих лицензий. Ну спасибо Минприроды, хоть разъяснила данный вопрос. Некоторые сельхозники наверняка вздохнут свободно. Мне данное разъяснение в чем-то напомнило законопроект, который разрешал обычным гражданам собирать валежник. На этом все. Если было полезно, ставьте лайк, берегите себя. Увидимся в следующем видео.